Всем привет, с вами Александр. Добрался до города Немана, Калининградской области. Сейчас уже где-то пол четвертого. Немножко смиркается. Ну и днем особо не ярко было, потому что осень у нас, как правило, вернее не осень, уже зима. 5 декабря. Обычно такое серое небо. Вот такой вот городочек, примерно 130 километров от Калининграда находится, рядом город Советск. Здесь есть крепость, очень старая, примерно 1400 года постройки. Сейчас вот за этими домами она будет. Красивые кованы балкончики, да, вон крепость. Эти балкончики покажу. Идемте посмотрим, что осталось от крепости. Столько лет, вот это сколько? Больше 600 лет зданию. Брусчатку, посмотрите. Положили ровненько брусчатку, ну надо же, Хотя здесь сделать туристическое место, работы проводятся. Смогу я туда забраться или нет? заказать изнутри давайте я обойду Балкон. О, котяра. Кс -кс -кс -кс -кс. Труба это, конечно, совсем не в тему. Видимо, проход внутрь закрыли. Интересно, будут восстанавливать замок в каком-то виде или просто территорию рядочком сделают? Пишите в комментариях, кто знает, что планируют сделать Вот такое. Да. Нечего сказать Это видео можно сделать без комментариев Потому что тут комментировать ну, особо Нечего Но все-таки, видите Наводит порядок Он сейчас собака меня съест просто ну, привет Проду еще немножко в город Покажу вам, что там в городе Здесь здание почты Елочку поставили уже Аудиореклама Заманивают зачем-то туда Говорят, мы вас ждем Отель Неман Ленин тут стоит Вот такой вот город Неман Наверное, здесь есть много красивых зданий Просто я так вот прошелся без подготовки, наверное, если информацию поискать. Замок Рагнит. Или Рагнит. Тут вот какая-то скульптура девушки. И не написано, что это за скульптура. Пишите в комментариях, кто-то знает, что это за скульптура? тут план города доставучая радиореклама надо же, вот как вообще люди терпят вот это вот, непонятно как у нас около центрального рынка только тут реклама, по-моему, то тоже повторяет вот пока я шел пишите, жители Нимана как вы относитесь к аудио рекламе там красивая улица здесь такие балкончики кованые в Ниму немного красивых домов просто нужно привести их в порядок вот такой он центр Нимана Пишите комментарии. Красивая вот эта вот улочка.